16 мая 2019 года. Ингус и перевернутые руны Юр. Нестабильный очень день. Сегодня сложно будет удерживать на чем-то внимание. А вот внимательность и скрупулезность, скорее всего, вам сегодня очень понадобятся. Идей и энергии, а также возможности все это воплотить много, а вот прицел сбит. Сегодня как никогда в поступках и мыслях нужно держать себя в состоянии осознанности и контроля. Ваша неуемная энергия что-то создавать будет все время натыкаться на неточности, несостыковки или кто-то будет все время мешать. В семье сегодня гармония и стабильность, но стоит найти пол, чем-то порадовать своих любимых. Тем, кто в поиске, лучше отложить на более благоприятный период, поскольку сегодня не все то, что блестит, является золотом. Если у вас свой бизнес, будьте внимательны к документам, которые вы подписываете, особенно в заключении новых договоров. Лучше уточните, и переспросить или перепроверить даже. По мере возможности отложите квартальный отчет, заполнение каких-то важных документов. Лучше продумайте идеи проектов на будущее. При оплате кому-то за что-то повнимательнее, чтобы что-то не перепутать и не ошибиться себе во вред. Вот такой день сегодня. Напоминаю, что с 20 мая начинается второй этап курса «Ямах», «Алмазные», это «Прокачки» сенсорика, изучение магии на более глубоком уровне. Все, кто желает научиться быть настоящими магами, проходите по ссылочке, читайте описание курса и пишите мне в Skype. Ну, а со всеми остальными встречаемся в следующем дне. Буду рада вашим комментариям и лайкам. До встречи.